Глава одиннадцатая. Атлантида. Выйдя на берег, Анна закуталась в теплый плед и, растираясь руками, села на мягкое полотенце. Наслаждаясь полученными эмоциями, она тихо улыбалась. Ален расположился там же, где и обычно, на пологом каменистом выступе вблизи нее. Ален, расскажи мне, пожалуйста, о тех далеких временах, о тебе, обо мне, о нас. С теплотой в голосе попросила Анна чувствуя непреодолимую тягу к своему прошлому. Ален пристально посмотрел на уютно устроившуюся на берегу девушку. «То, что я могу рассказать, Анна, может показаться тебе немыслимым, и твой мозг начнет сопротивляться. Отчего придет сильная головная боль? Я не хочу причинять тебе боль». «Все будет нормально, не волнуйся, я тебя остановлю, если что», настаивала девушка. «Хорошо», задумчиво ответил Аллен. «Для того, чтобы наиболее безболезненно провести тебя назад в прошлое, тебе понадобится участие моей энергии. Мне нужно взять тебя за руку», – телепатировал Русал с серьезным выражением своего фантастически красивого лица. Она кивнула ему в ответ и пододвинулась вместе с полотенцем максимально близко к краю берега. Ален соскользнул с камня и на локтях подполз к ней, оставляя хвост в воде. Аня поудобнее легла и плотно закуталась в плед. Затем влюбленные протянули друг другу руки, и их ладони соприкоснулись. Девушка с необычайной нежностью посмотрела на Алина. Ей вдруг очень захотелось, чтобы отныне так было всегда, он и она вместе. Алин перевернулся на бок и подставил одну руку под голову. Он внимательно вгляделся в ее лицо, и Аня заметила, как серьезен он был. Девушка улыбнулась ему и мысленно сказала, «Не переживай, все будет хорошо, я готова». «Хорошо», — услышала она внутри себя любимый голос, который почему-то переместился в область солнечного сплетения. «Как я и говорил тебе ранее, наша цивилизация является плодом самой планеты и высокоразвитых представителей из другой галактики. Тогда Земля имела немного иные очертания, массу, гравитацию». И она почти вся состояла из воды. Но и вода имела немного иную плотность и состав. Наши тела были более разряжены, чем сейчас, и большие по размеру. Земля, как разумное существо, очень любила нас, доверяя нам управление своей главной стихией – водой. Мы ее хранители и по сей день. Разумеется, тогда в океанах, как и на суше, генерировалась и другая жизнь – но она была более примитивной. Так все росло, соединялось, множилось. Земные цивилизации, которые вышли из воды, на удивление стремительно развивались. Другие же разумные представители суши пришли на Землю как беженцы и гости с соседних планет, звездных систем. Как ты понимаешь, это было очень-очень давно. А насколько давно поинтересовалась Анна? Настолько? что любые летоисчисления от любых координат, известных вам сейчас, будут ложными. Ведь тогда время и пространство тоже имели немного другие параметры. Анна смотрела на Алина, пытаясь мысленно вернуться в те времена. Она чувствовала его теплую и влажную ладонь и улавливала легкое покалывание, которое шло как бы из центра его ладони в ее. Ален, сделав небольшую паузу, продолжил. Вместе с другими внеземными представителями на нашу планету прибыли и атланты. Они прилетели на большом космическом корабле. Этот космический корабль существует и сейчас. Это Луна. «Луна?» – воскликнула Анна вслух и перевела свой изумленный взгляд на желтый небесный фонарь. «Да, Луна. Это космический корабль атлантов. Они остановили ее возле планеты, чем вызвали огромное колебание воды» и целый ряд крупных цунами, которые, в свою очередь, изменили привычный уклад жителей планеты. Анна пристала на локтях и вцепилась пожирающим взглядом в слегка убывающую луну, привычно висевшую на своем месте и освещавшую ночную мглу. «Анна, тебе следует расслабиться и просто слушать, иначе у тебя заболит голова, и я буду вынужден прервать свой рассказ». «Хорошо, хорошо», – опомнилась девушка и снова легла на полотенце, успокаивая свои эмоции. «Я слушаю тебя и обещаю, больше не задам ни одного вопроса, ну, по крайней мере сегодня», – добавила она и ласково посмотрела на своего возлюбленного. Ален, оставаясь серьезным, продолжил. «Другие цивилизации, которые уже освоили сушу и жили на ней, считая себя коренными жителями Земли, приняли Атланта в тепло». «Атланты поселились в месте, где сейчас находится этот океан», – Ален кивнул в сторону чернеющей дали. «Тогда здесь был целый континент с уникальными по своей архитектуре и технологиям постройками, удивительной растительностью и животным миром. Атланты были высокими, с длинными тонкими руками и ногами, бледноликими, светловолосыми. Особенно красивыми были их слегка голубые, отливающие серебром глаза». Первого мудрейшего правителя, который и привел их на нашу планету, звали Атлант. Так прозвучит его имя на вашем человеческом языке. От его имени и пошло название – Атланты. В то время Атланты были весьма разумны и развиты. Они виртуозно владели техникой и при этом жили в согласии с природой. Главная их сила заключалась в огромных минеральных пирамидах и кристаллах где они генерировали мощную энергию из космоса. Также они владели, как вы это называете сейчас, магией, которая могла значительно влиять на всю планету и ее обитателей. Атланты жили долго в своих телах, без перерождения, но постепенно их тела становились более земными и начинали дряхлеть. И тогда их светлыми умами завладело желание бессмертной жизни – Точнее, к этому их склонили представители другой цивилизации. Они, так же как и атланты, были пришельцами, но более слабыми по силе, однако очень хитрыми. Попав под их незаметное влияние, атланты заболели идеей бессмертия и стали развивать генную инженерию, результатом которой и явились различные формы жизни, такие как русалки, сирены, кентавры, горгоны и многие другие. «А что это за другая цивилизация?» – аккуратно спросила Анна. «Это цивилизация с другой звездной системы, прибывшая на Землю очень-очень давно. Люди знают о них и сегодня и дали им многочисленные имена. Мы называем их манипуляторы. Тогда они расширяли свои космические владения и целенаправленно заселили Землю под видом добрых соседей». Как потом оказалось, это бесчувственные, злобные существа с генами, похожими на гены насекомых. Они быстро смешались с людьми и приняли форму человека. Но их можно легко определить по двум общим чертам – жажда власти и бесчувственность. В те времена манипуляторы возжелали своего единовластия на нашей планете и хитростью стали настраивать друг против друга цивилизаций другие. Сей жеребий выпал Атлантом и не менее сильной соседней цивилизации, Гипербореи, так вы ее называете. Атланты знали о нас и общались с нами. И мы с удовольствием общались с ними. Мы также контактировали и с другими развитыми цивилизациями на суше, выходя к ним из вод, как я сейчас к тебе. Мы многому обучали наших сухопутных друзей, передавая им знания о планете и основах гармоничной жизни и развития здесь. Так познакомились твои родители. Твоя мать, Аврора, была красивейшей и мудрейшей жрицей цивилизации Атлантов. А твой отец, Арус, покровитель и властитель всех морей и океанов этой планеты. Они полюбили друг друга с первого взгляда. Плодом их земной любви явилась ты. Они нарекли тебя Атлантой в честь первого правителя Атлантиды. Ты родилась без рыбьего хвоста, но с функциональными плавниками на ногах, что позволяло тебе комфортно передвигаться в воде. Твои пальцы на ногах были немного длиннее обычных, человеческих, и имели тонкие перепонки. Твоя дыхательная система была дополнена подобием жабр, как у меня сейчас, но более адаптирована для жизни на суше. Таким образом Ты могла свободно жить и на суше, и под водой, что сделало Тебя особенной и совершенной среди всех нас. Ты соединяла два мира, земной и подводной. Ты стала для всех ценнейшим подарком, и даже сама планета гордилась Тобой своим творением». «Живя под водой и на суше, ты рассказывала атлантам глубинную информацию о подводной жизни, исходящую от истоков, которую они потом использовали в своих технических разработках и в том числе при строительстве подводных городов». Анна лежала и не могла поверить своим ушам. По всему ее телу, не переставая, пробегали мурашки, то ли от ветра, то ли от полученной информации. Но она обещала молчать и твердо решила больше не задавать никаких вопросов. Постепенно голос Алина стал звучать убаюкивающе, а его ладонь словно слилась с ее ладонью, и девушка погрузилась в дремоту. Анна стояла босыми ногами на гладком полу, выложенном разноцветной мозаикой. Рядом плескалась чистейшая бирюзовая вода, облизывающая кромки бассейна. «Атланта!» – услышала она глубокий женский голос позади себя. Анна обернулась и увидела, как к ней приближается ослепительно красивая высокая молодая женщина. Она грациозно скользила по разноцветному полу, на котором весело прыгали солнечные зайчики, отражающиеся от гладких стен. Ее длинный полупрозрачный хитон с разрезом до середины бедра отливал перламутром и при ходьбе распахивался – обнажая стронные белые ноги. Легкий ветер кокетливо трогал густые пшеничного цвета волосы, мягко спадавшие волнами до округлых бедер, подчеркивая фантастически тонкую талию. Подойдя вплотную к Анне, женщина ласково спросила. — Атланта, дочка, ты куда собралась? Голос ее прозвучал мягко, но властно. Анна посмотрела в большие серебристые глаза женщины, окаймленные темными блестящими ресницами. «Я хотела немного поплавать с Алином и навестить папу», — ответила она, осознав, что находится в теле юной девушки, что стоит сейчас перед светлокудрой красавицей. «Атланта, ты же знаешь, что в последнее время посещать подводный мир стало небезопасным для тебя», — завораживающе раскрывались бледноватые, мягко очерченные губы матери. «На тебя ведется охота». Ты уникальна и являешься предметом для изучения наших, к сожалению, упавших в бездну гордыни собратьев. Женщина внезапно погрустнела. Ты же знаешь, что они хотят поймать тебя и подвергнуть изучению и опытам. Да, я знаю, мам, — перебила ее Атланта, — но я ведь могу в любой момент телепортироваться. А если ты не успеешь, — продолжала настаивать Аврора, хмуря изящные брови. Она взяла Атланту за плечи и бережно сжала их. Анна ощутила, какими легкими и нежными били ее прикосновения. «Атланта!» – начала была мать. «Мам, не волнуйся!» – перебила ее девушка. «Я их за километры чую! И к тому же в воде я под папиной защитой!» «Да, под защитой!» – но задумчиво произ... произнесла женщина, бросая печальный взгляд на чистейшую воду, плещущуюся рядом. «Я так скучаю по нему!» – прошептала она, грустнее на глазах. «Я тоже!» – тихо сказала Атланта и прижалась к маме. Внезапно в воде раздался громкий всплеск. Мать и дочь обернулись и увидели, как из бирюзовой глади вынырнул улыбающийся Ален. Он помахал им рукой, и Аня ощутила, как ее лицо мгновенно расплылось в улыбке. «Атланта, ну ты плывешь?» – затейливо спросил он. «Мам!» – протянула Атланта, по-детски сложив губки. «Ну отпусти, ну пожалуйста, я обещаю, мы быстро!» Женщина серьезно посмотрела на дочь, затем на Алина и, выдержав паузу, строго произнесла. «Ладно, но только ненадолго, Ален!» метнула она взглядом молнию в его сторону. «И только под твою ответственность!» «Хорошо!» быстро ответил Ален и улыбнулся своей обезоруживающей улыбкой. Атланта захлопала в ладоши и обняла маму. «Мы скоро будем, не волнуйся, мам!» прощебетала девушка и мигом занырнула в воду. Атланта и Ален взялись за руки и стали медленно погружаться. Анна с интересом рассматривала и ощущала свое тело. Во-первых, она могла видеть под водой все до мельчайших деталей. Во-вторых, она свободно дышала, но не носом, а шеей и верхней частью спины. Ну а в-третьих, по скорости она ни капли не отставала от Алина, который имел мощный рыбий хвост, а у нее были … Боже! У нее были большие полупрозрачные плавники по внешним сторонам ног. Плавники были достаточно гибкими, похожими на хрящи. Девушка ощутила, как ловко они помогали ей плыть. С удивлением, разглядывая свои ноги, Анна заметила, как между фалангами ее длинных пальцев натягивались полупрозрачные перепонки. «Почему ты так странно смотришь на себя?» – услышала она изумленный голос Алина, как обычно, в своей голове. Анна смекнула, что они общаются телепатически, и бегло ответила ему мысленно – «Да, просто соскучилась по себе в воде». Они переглянулись и продолжили свое погружение. Атланта была ростом в районе двух метров, очень гибка и легка. Ален выглядел немного крупнее. У обоих была светлая, слегка голубоватая кожа. Анна обратила внимание на свою грудь, прикрытую прилипшим полупрозрачным хитоном. Она была маленькой и выглядела почти как мальчишеская. Однако ее грудь была с сосками, как человеческая, в отличие от груди Алина. Анна хотела было потрогать ее, но, постеснявшись присутствия Алина, не стала этого делать. Внезапно девушка ощутила ласковое касание своих длинных, достающих до колен волос. Мокрая, густая копна раскрывалась в воде бунтующим облаком. Она посмотрела на Алина, который с интересом вглядывался в ее удивленное лицо. Его волосы были темнее и немного короче». Анна аккуратно прикоснулась к его волосам. Это были тонкие, но плотные жгутики. Затем она потрогала свои, ощутив обычные человеческие пряди. Они погружались все ниже, а их пышные гривы, переплетаясь между собой, развивались словно хвосты комет, несущихся по бескрайнему океанскому космосу вглубь его существа. Вокруг было темно и холодно, но Анна все видела и ощущала себя очень комфортно. Так они плыли какое-то время, а затем из океанской темноты стали пробиваться слабые лучи пульсирующего света. При приближении лучи становились все сильнее и ярче. Анна почувствовала необъяснимое волнение, но Алин уверенно продолжал свой путь, ведя ее за собой. Немного в стороне, вдали, Аня заметила очертания каких-то странных подводных сооружений. Картинка быстро приближалась, и стало отчетливо видно, что эти сооружения были похожи на огромные светящиеся капсулы. Что это? мысленно спросила девушка. Ты забыла? удивленно телепатировал Алин. Это же ваши подводные города, точнее их строительство. Анна обомлела, понимая, что видит перед собой что-то немыслимое. Да, да, я просто давно их не видела. Давай подплывем ближе, промямлила она. «Это опасно, Атланта! Они ведут на тебя охоту, ты же знаешь!» Атланта воодушевленно смотрела то на него, то на эти капсулы и молчала. «Ладно», – сдался Ален, – «но только одним глазком». Они крепче взялись за руки и направились в сторону этих гигантских рукотворных чудовищ. Подплыв, ребята спрятались в ближайшей растительности и стали наблюдать. По большим тонким дугам, похожим на рельсы, сновали закрытые полупрозрачные освещаемые изнутри капсулы. Похоже, что эти дуги охватывали большую территорию, потому что многие капсулы находились очень далеко и лишь пунктирно проявлялись в мрачной путине. пучине. Посреди этих светящихся букашек возвышалась одна такая же, но очень большая, пульсирующая мощным светом. Она была без движения. Внутри этой капсулы находился огромный продолговатый светящийся кристалл. Хорошенько прищурившись, девушке удалось рассмотреть атлантов в серебристых костюмах, которые суетились вокруг него. Судя по всему, ярчайший свет этой махины никак не вредил им. «Поплыли, атланта! Нас ждет твой отец!» – тихо телепатировала Ален. Аня, еле оторвавшись от невероятной картине, картины, как-то невнятно кивнула и пуще прежнего ухватилась за руку Алина, обдумывая увиденное. «Надо же!» – ахнула девушка. «Так вот, как оно все было на самом деле!» Как долго они плыли, Анна не осознавала. Глубоко погруженная в свои размышления, она не замечала ничего вокруг и только крепко держалась за руку возлюбленного. Постепенно мрачные воды начали светлеть. И Аня увидела пучки света, изливающиеся из какой-то маленькой точки далеко впереди, будто там сияло солнце. Постепенно точка разрасталась, а вода вокруг становилась светлее и ярче. Затем они вплыли в область, где вода буквально светилась нежно-голубыми оттенками и отдавала перламутром. Вглядевшись, Аня увидела прозрачное перламутровое поле, уходящее своими размерами далеко ввысь и вглубь. «Невероятно!» – подумала девушка. Алин медленно остановился. Аня посмотрела на него, притупленным взглядом. «И что дальше?» «Атланта, что с тобой? Разве ты забыла, что дальше движение невозможно? Третье дно защищено энергетической мантией, чтобы никто и никогда не смог туда проникнуть. Кроме нас, конечно. Да, я все это помню. И все-таки напомни мне, пожалуйста, как мы туда попадем?» Ален улыбнулся и приблизился к ней вплотную. Атланта смотрела в его большие, отливающие светом глаза с неподдельным ожиданием. Русал нежно взял ее за обе руки и сказал, «Давай я тебе помогу. Ты давно не была здесь и, наверное, забыла, как это делается». В тот же миг Аня почувствовала, как все ее тело до кончиков волос растворилось, и осталось только сознание. А спустя мгновение она ощутила, как склеилась обратно, и все стало как прежде. Но только они уже были по ту сторону перламутрового поля. Девушка, ошеломленная, осмотрелась вокруг. Защитная мантия, которую они так легко преодолели, с этой стороны была более различима. Она переливалась яркими оттенками и постоянно двигалась. Девушка аккуратно коснулась пальчиком неизвестной субстанции. Констинстенция была плотная и вязкая, словно густой кисель. Анна отдернула руку и увидела, как мелкая рябь пошла по всей поверхности. «Даже не пытайся!» – с теплотой в голосе окликнула ее Аллен. Она обернулась. «А я и не пытаюсь!» – вскинув тонкие плечики, возмутилась исследовательница. «Просто интересно!» Аллен улыбнулся и довольно произнес. «Ну вот ты дома, Атланта!» Вода вокруг была прозрачной и очень мягкой. Будто глицериновая жидкость она ласкала и напитывала и без того гладкую кожу девушки. Кругом было много света и пространства, неясно откуда идущего и непонятно где заканчивающегося. Атланта присмотрелась. Вокруг дрейфовали странные прозрачные существа, напоминающие по форме пушистые облака, которые светились и переливались разными нежнейшими цветами, будто гирлянды. Пола под ногами не было, так же как и потолка. Анна ощутила, как по ее телу пробежали мурашки. «Вот это да!» — ликовала девушка. «Подводный мир, о котором даже не подозревает человечество, существует бескрайним космосом в самом сердце океана!» «Атланта!» — послышался издалека низкий глубокий мужской голос. Анна ощутила, как ее тело подхватило какое-то невидимое течение и повлекло за собой в сторону его мощного звучания. Аллен поспешил за ней. Они вплыли в просторное светлое отверстие и попали в золотистый туннель. Мягкое течение плавно продвигало их куда-то. Через мгновение они ощутились в бескрайнем залитом ярком свете месте, где дрейфовали такие же облака, но уже больших размеров пушистости и свечения. В эпицентре этого пространства парил огромный полупрозрачный кристалл переливающийся невероятно красивыми нежными оттенками, Аня поймала себя на мысли, что его цветовые палитры, большей своей частью, были ей совершенно незнакомы. «Ну что то прям как не своя, доченька!» услышала она приближающийся глубокий мужской голос. «Папа!» — воскликнула Атланта, увидев, как навстречу встречу ей плывет крупный, длинноволосый мужчина средних лет. У него, как и у Алина, была белая, слегка голубоватая кожа, темные волосы и большущий рыбый хвост. Атланта кинулась к нему на грудь и утонула в его крепких отцовских объятиях. «Папа, как же я соскучилась!» – лепетала она, ощущая глубинную и безмерную дочернюю любовь к этому мужчине-рыбе. «И я, доченька!» – прижимая ее к сердцу, отвечал русал. «И по твоей маме я тоже очень-очень скучаю!» – дополнил он, и огромные голубые глаза его погрустнели. Они на мгновение зависли, обнявшись, обтекаемые ласковым течением, которое убаюкивало их своим легким колебанием. Алин смотрел на них со стороны и тихо улыбался. «Как ты выросла, дочка!» — отстраняя и держа ее перед собой, произнес отец. Атланта смотрела на отца с восхищением и любовью. «Какой же он красивый, сильный, добрый! Ей очень не хватает тебя, пап! Нам очень не хватает тебя!» — грустно произнесла она. «Знаю, милая, знаю. Но атланты сейчас представляют опасность не только для нас, но и для всей планеты. Я сейчас говорю не про вас с матерью. Я говорю про тех, кто подался страшному влиянию манипуляторов и действует под их коварным руководством. Дочка, я очень хочу, чтобы мы были вместе, но пока не понимаю, как это сделать», — с болью в голосе говорил отец. «Воды Земли пришли в волнение. Планета чувствует угрозу». «Посмотри, как пульсирует кристалл». Он повернул Атланту кристаллу и нежно обнял ее со спины. Алин приблизился к ним, и все трое завороженно стали смотреть на гигантский светоч, находящийся в этом удивительном, не поддающемся никаким известным Ане законам, пространстве. Кристалл пульсировал цветными световыми потоками, издавая слабый гудящий звук. «В этом кристалле заключена душа планеты». «И она сейчас очень встревожена, продолжал отец Атланты. «Помнишь, что твоя мать рассказывала тебе о своих предках?» «Да, помню. Мама говорила, что их дом был полностью затоплен и превратился в планету Океан, где они уже не смогли существовать. Тогда они отправились на космическом корабле искать новый дом». «Да, Земля приняла их, как и других инопланетных гостей. Мы помогали им всем, не ведая, что такое предательство и обман». Сделав многозначительную паузу, отец добавил ⁇ Нельзя допустить, чтобы планета пострадала, ведь единственное, что есть у нас и у всех других цивилизаций, живущих здесь, это наша Земля. Они стояли и смотрели на материализованную душу планеты, уходящую высоко вверх и вниз. И каждый восхищался, наслаждался ее силам, светом и красотой. Вдруг все вокруг начало вибрировать. Вибрация становилась все сильнее и сильнее. Световые облака, дрейфующие вокруг, стали хаотично мигать и гаснуть. Отец крепко прижал к себе атланту и взволнованно посмотрел на Алина. Его такое светлое лицо вдруг омрачилось и выразило глубокую тревогу. Алина огляделся вокруг. Его глаза расширились, а брови сдвинулись на переносицы. Алин, неужели? — прозвучал обескураженный голос Аруса. «Да, мой правитель, надо торопиться», – констатировал Ален, и они оба разом повернулись в сторону кристалла и вперили в него свои пристальные взгляды. Мгновенно их глаза вспыхнули ярким голубым светом, который, образовав мощные лучи, устремился к кристаллу. Быстро, откуда ни возьмись, стали подплывать и другие русалы с ярко светящимися голубыми глазами. Атланта взглянула на Светоч. Он пульсировал все сильнее и резче и в пульсации начинали преобладать более темные туна. Русалов становилось все больше, и вскоре уже все пространство, которое можно было объять взглядом, было наполнено ими, сияющими голубыми огнями на лицах. Постепенно всеобщее свечение, окутывающий кристалл, усиливалось и мерцало в такт пульсации. Но душа планеты не успокаивалась, а только еще мощнее выбрасывала сквозь голубоватую дымку мутные темные световые сполохи, пронизывающие все пространство далеко вокруг. Гул усиливался и становился ужасающим. Казалось, будто кого-то живьем разрывает на куски. От этого звука Атланта ощутила во всем теле сильную боль. Внезапно громадный светоч стал насыщенного алого цвета, будто налился кровью, и пульсации его стали похожими на ритм сердца. Атланта ужаснулась. Она поняла, что случилось что-то страшное». Ее тело задрожало. Она зажмурилась и мысленно ринулась своим сознанием наверх. Вынурнув, она увидела себя в потоке гигантской черной волны, летящей на ее город. Волна была настолько огромной, что столица Атлантиды казалась не больше серебряного блюда, трясущегося на расходившейся под ним почве. «Мама!» — закричала она. «Мама!» — Атланта пыталась уплыть вглубь разъяренной волны, но гравитация отбросила ее назад, ломая плавники. Ее крохотное тельце кидало словно соломинку в тяжелых, вздыбившихся струях, смешанных с камнями, обломками и телами морских обитателей. Внезапно Атланта почувствовала острую режущую боль в области живота. Ужас охватил ее. Мысль о смерти здесь и сейчас молниеносно пронзила все ее существо, и она, что из мочи, закричала. В тот же момент она почувствовала, как кто-то резко схватил ее за руку. Атланта открыла глаза и увидела перед собой Алина, изливающего голубые потоки из глаз, которые обожгли ее своим жаром. Он тут же отвернулся, продолжая направлять всю свою мощную пьющий кристалл. Девушка выдохнула. Однако сердце ее билось, как ошпаренное. Вдруг она уловила, как тело отца, к которому она прижимается, пронизывает сильная монотонная дрожь. Атланта посмотрела на Аруса. Голубые лучи, идущие из его глаз, были очень сильными и лились прямо в центр кристалла. Но при этом его тело все сильнее и сильнее сотрясалось. Атланта пуще прежнего прижалась к отцу и с ужасом осмотрелась вокруг. Все русалы неотрывно смотрели на кристалл и дрожали. Сам же кристалл издавал страшное низкое звучание, которое было похоже на адские вопли. Атланта в испуге взглянула на Алина. Он неотрывно смотрел на заветный светоч, а его тело, как и тела остальных, было охвачено дрожью. И тут Атланта осознала, что произошло самое ужасное, что могло произойти. Их планета погибала от какого-то страшного удара. Вспомнив только что увиденное наверху, она ясно осознала, что ее мама и все, кто был на поверхности, уже мертвы. И что погибла и сама Атлантида со всем ее величием, красотой и техническими достижениями. Атланта с ужасом взглянула на кристалл. Она поняла, что будущее планеты решается здесь и сейчас. Будет Земля существовать или погибнет, решается в этот момент. Она видела, что русалы своими голубами, голубыми лучами изо всех сил держат душу планеты, чтобы она не разорвалась. «Я должна помочь», — посхватилась девушка. «Я хочу помочь своей планете. Это мой дом». «Я люблю тебя, земля!» И с этими словами Атланта стала пристально смотреть на кристалл, посылая ему всю свою любовь и силу. Она вспомнила о маме и о своей любви к ней, вспомнила об отце, об Алине, о своем доме и обо всех, кого она еще любила. Все самые светлые чувства смешались в ней, создавая единый голубоватый поток, изливающийся из ее красивых глаз. И в тот же момент ее тело пробило мелкая пульсирующая дрожь. Но Атланта уже не чувствовала ее. Не слышала она и страшного гула, издаваемого душой планеты. Она лишь видела перед собой бесконечный поток голубого света, в котором сама она стремительно летела куда-то вперед, наполняя все вокруг своей любовью. Анна, просыпайся, услышала она вдруг нежный голос Алина. Просыпайся, Атланта. Девушка медленно открыла глаза. Она лежала на полотенце, закутанное в плед на берегу океана. Было уже светло. Над ней кружились и кричали чайки, от чего ее и без того раскалывающаяся голова гудела еще больше. Анна медленно приподнялась и огляделась. Рядом никого не было. Она опустила свой взгляд на песок, где виднелся слегка вдавленный след от руки любимого. Анна ласково погладила остывшую выемку и взглянула на светлеющий горизонт. Океан был безмятежен, и спокоен. Анна медленно села, подобрав под себя колени, и пристально посмотрела на воду, вспоминая свой сон. «Нет, это был не сон, а путешествие назад, в мое прошлое», подумала девушка, осознавая, что все увиденное было с ней на самом деле когда-то много тысячелетий назад. «Прости нас, земля!» Вдруг сорвалось с ее губ. «Мы безумные, страшные животные, калечущие тебя испокон веков. А ты нас по-прежнему любишь, жалеешь и ждешь. Ждешь, что мы полюбим тебя так же, как и ты нас. Ждешь, что мы будем творить вместе с тобой, но мы, увы, лишь взрываем тебя и пьем твои соки. Мы недостойны тебя. Мы недостойны твоей любви». Повторяла она куда-то в пространство срывающимся голосом. В тот момент Анна ясно осознала, что человечество в том виде, в котором оно сейчас есть, обречено.